Вон там троллейбус идет, 10 его продлили до бульвара Героев Отечества. При этом новым технологиям, что они могут бегать автономным ходом, по-моему, 50 километров, потом нужно подзарядиться. Вот он теперь здесь спокойно проходит, без всяких дополнительных установки проводов. Вот, смотрите, как современный троллейбус, очень удобный. Вот идет. Это делают у нас в Энгрисе, в троллейбусном заводе. Вот хотя видно, сзади дуги у него опущены. Единственное, что теперь называется не троуза, адмирал, по-моему, завод что-то. Вот тут могу с названием перепутать. Ну, что это уже не троуза, но на этой же базе. Так что, слава богу, завод он не умер. Выпускает вот такие современные троллейбусы. Вот он как он хорошо видно и вот он сейчас идет туда на Тархово, и там уже в город